Сказочной долине фей. Книга из серии Создай свою историю. Открывая эту книжку и отправляйся в сказочное и опасное путешествие вместе с прекрасными феями. В пути тебя ждет встреча с малышом, звездочкой, русалочкой и единорогом. А их волшебные подарки помогут тебе победить злобного дракона. Эту книжку вы можете читать ребенку самостоятельно, сопровождая ее различными звуками. Также к этой книжке прилагаются красивые наклейки.